Я хочу поделиться своим результатом. своим результатом по зрению. То есть два года назад мне поставили диагноз со своей сетки на левом глазу, и пришлось делать лазерную популяцию И вот все месяцы использовали биаргонов, когда пошла проверяться, то есть у меня не увидели ни начальную фоторакту, которую ставили ни голоукому, то есть нормализовалась давление. И Сейчас, значит, правым правом глазу начиналось только в там все в норме, левый без отрицательной динамики, там, где лазерная карпуляция была, это лично мой результат. Результат у меня есть у моей одноклассницы, она же в другом городе, мы с ней через соцсети общались, она говорит, неужели это такие хорошие капельки, что, в общем-то, не обманывает, я говорю, есть хочешь проверить. Проблема у нее была, значит, хистобекером под коленкой, антроз и варикоз. И вот она хотела решить эту проблему, потому что сильно болели ноги. Она начала принимать реактоны 1-21, 17-23, то есть вот даже вот на 3-26 не принимала. И у нее через три месяца, она даже сама не ожидала, когда сделала УЗИ, плановая проверка была на работе, не предосмотр, у нее камней в почках не обнаружили. Она все же жила с камнями в почках. И кистами обвешены были все почки. То есть ко мне нету, кист нету. Киста Бейкера под коленкой тоже прошла. Она, когда я спердистаюсь, бегаю, в общем, сама в шоке говорит. Удивительный такой результат. И результат еще у моей племянницы. То есть у нее пищевая аллергия и никак не могла выяснить на что и чего. периодически раз, каждую неделю очистится кожа, потом опять высыпание дозуда, то есть локти, колени, живот. Корочкой даже покрывалась и все. Не могли, в общем, чего только не делали, ничего не помогало. Начала, я ей посоветовала антипрозитавку нашу пропить. И буквально месяц она ее пропила, а потом начала только первый и 21 принимать. И после уже три месяца прошло, как она пропила антипрозитавку, у нее в течение трех месяцев ни разу никаких осыпаний не было. То есть она ничего не чешется, ничего нет. То есть кожа чистая, хорошая. Вот такие вот результаты.